всем привет ребята с вами я супер про и сегодня мы в этом видео с вами поговорим о том как бы что будет дальше на моем канале э, на моем канале уже 80 подписчиков это все благодаря вашим стараниям спасибо вам большое за это но стрим я планирую провести на 100 подписчиков и в конце этого видео я устрою голосование э, э, голосование там э, по какой игре будет этот э, стрим эм, я планирую вообще в этот раз провести его по роблоксу но ну, у меня два варианта вообще выскакивают: по какой игре мне сделать стрим либо по майнкрафту либо по роблоксу но я э, объясняю почему я не рассматриваю world of tanks и gta 5 потому что вот как вы знаете стримы они длятся долго как э, минимум полтора часа в основном ну их вот столько снимают, да. И мне сомнительно, что как бы World of Tanks или GTA 5 удастся на столько времени как бы растянуть. Я не думаю, что это будет интересно. Да. А вот Minecraft и Roblox там можно на серверах как бы менять режимы. В Robloxе вообще в целом можно играть в разные режимы, поэтому как бы ну, мне кажется, это будет куда интереснее. И как бы вы проголосуйте, по какой игре сделался по Майнкрафту, или же все-таки по Роксу обязательно проголосуйте и как вы помните мой последний стрим был это на 13 подписчиков но ребята он на 13 подписчиков получился лишь из-за того что ну я вообще собирался такой стрим этот стрим сделать как бы на 10 подписчиков но получилось на 13 из-за того что три подписчика прибавились в самый ненужный момент просто самый неподходящий можно сказать момент, они прибавились и пришлось делать как бы на 13 подписчиков, ну и как вы помните ребята, этот стрим был фиговый потому что он там из-за бага в ОБС э, он разделился у меня на три части аж целых да, вот так вот, ребята на три части он у меня разделился просто и, и э, получилось как бы три прямых трансляции да. ну и в целом у меня качество видео тогда было ужасное поэтому как бы Э, все вот так вот ужасно получилось но в этот раз отвечаю такого точно не будет такое на этот раз просто невозможно да. и потом, стрим будет как бы гораздо лучше и по качеству лучше и как бы уже не будет такого бага чтобы он разделил насколько-то частей этот стрим или чтобы я там отключился по неизвестной причине такого точно не будет поэтому ребята у нас есть время добить 100 подписчиков поэтому подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписан и ставьте лайки поэтому ребята всем удачи ребята до встречи на стриме на 100 подписчиков и всем пока ребята